Ручная биржевая торговля жива и до сих пор используется как одно из средств заработка на биржевом рынке. И здесь вашим надежным помощником будет робот SuperSmart Pro с функцией повторного входа. Робот SuperSmart Pro имеет подробные видеоинструкции и позволяет его с легкостью настроить даже новичку на биржевом рынке. При этом возможности робота позволяют его с успехом применять уже матерым профессионалам, который не первый год находится на биржевом рынке. Робот Super Smart Pro это быстрый и надежный робот. Возможно, создание такого робота позволило наличие языка Lua программирования, который интегрирован и встроен непосредственно в терминал Quick. Кроме всех возможностей своих предыдущих аналогов, данный робот имеет еще возможность повторного входа, что особенно эффективно при работе на пробое важного уровня. На текущий момент робот уникален и не имеет аналогов на биржевом рынке на российской бирже. Робот позволяет работать на основных площадках российского биржевого рынка. Это срочная фондовая валютная секция, применительная также к американским акциям, в том числе на бирже Санкт-Петербург. Робот работает и выставляет не только реальные стопы в терминале Quik и на бирже, но и позволяет работать с виртуальными стопами, что я продемонстрирую далее на примерах. Имеется возможность выставления многоуровневого профита, выставления профитов каскадом и возможность работы с многоуровневыми стопами. Робот позволяет в автоматическом режиме остановить торговлю определенное время, снять ваши заявки и стопы при необходимости. Имеется встроенная функция защиты от проскальзывания, что подробно описано в видеоинструкциях. Есть возможность работы с трейлинг стопом и автоматического переноса стопа в безубыт. И функция, которая появилась только в этой версии робота, это возможность повторного входа, возможность автоматизировать еще один вход в позицию, если у вас вдруг сработал стоп. Давайте откроем терминал Quick и на примере посмотрим, как данный робот работает. Перед вами настроенный и готовый к использованию робот Smart Pro. Робот имеет огромное количество различных настроек, но подробные видеоинструкции легко позволят даже непрофессионалу настроиться на тот тип торговли, который больше вам подходит. Простейший режим связанной заявки с топ и Take Profit. При помощи быстрого стакана выставляем заявку на продажу. И робот автоматически тут же выставляет связанную заявку стоп лимит и Take Profit. Изменяя количество контрактов, которые у вас открыты, робот автоматически это быстро корректирует количество, которое находится в связанной заявке Take Profit и стоп лимит. Если у вас позиция закрывается по стопу или по профиту, противоположная заявка, соответственно, снимается. Робот имеет режим повторного входа. Сейчас у нас сработал стоп, и робот повторно выставил по той же цене заявку, стоп-лимит на повторный вход на продажу. Если мы угадали направление, но не угадали время входа, то робот сможет повторно перезайти автоматически в нашем направлении, в направлении шарта, и возможно, что вы сможете заработать на повторном входе. Количество повторных перезаходов и количество лотов для повторного перезахода все это регулируется при помощи ваших настроек. Итак, мы повторно входим в ту же самую позицию по той же цене, и у нас опять автоматически выставляется стоп и профит. У нас установлен перенос безубыток при заднем количестве шагов в профит и при заднем отступе. И робот автоматически корректирует наш стоп, передвигая его в сторону безубытка. Если мы хотим поставить безубыток точно на цену входа, тогда нам необходимо поставить здесь отступ от цены входа равный нулю. Параметры применились и робот входит точно по цене входа. Переставляет стоп точно по цене входа. Он у нас в безубытке. Повторный вход оказался более удачным. Мы можем переключиться на выставление отдельной стопа о а профит и лимитками. И можем выставить, например, выставление профита при помощи каскада лесенки. Открывая сразу 10 контрактов, мы увидим сразу каскад лесенки, который выставляется в виде лимитированных заявок, профитов, которые расположены на заданном, заданном отступом и заданным шагом через наши настройки, через конфигуратор. Стоп в данном случае выставляется один. Мы можем выставить также каскад стопов. Сохранив наши настройки, мы получим не один стоп, а несколько стопов, получим многоуровневый стоп. Преимущество многоуровневых стопов в том, что если цена в какой-то момент может пройти против вас, то вы не целиком закрываетесь, а лишь частично. И если цена развернется и пойдет в сторону вашего профита, то вы можете, несмотря на неудачный вход, закончить вашу сделку в профите и заработать. Настройки позволяет в случае, если вы вручную закрываете сделку, тут же удалить стопы и профиты в автоматическом режиме. Робот может запомнить ваши профиты в случае, если вы будете переносить сделки через ночь. Вы можете входить и выставлять профиты от первого цены первого входа, от средней цены или от текущей цены. То есть каждый раз, заходя в сделку, робот будет выставляться, выставлять профиты от текущей цены. А теперь давайте рассмотрим один из наиболее интересных режимов «Виртуальные стопы» и «Виртуальный профит». В этом случае галочку, где ставить реальные стопы, надо убрать. И галочку, где ставить реальные профиты, надо убрать. А внизу задаем массив стопов и профитов там, где мы хотим, чтобы робот покрылся. При этом, заходя в позицию, робот ничего на рынок выставлять не будет. И на графике мы ничего не увидим. Давайте зайдем по цене, например, 250 в шорт. И давайте обозначим, где стопы и профиты их робот высчитал и указал нам в таблице профит 220 220 профит и ближайший стоп 270 линии которые мы нарисовали их реально не существует мы их просто нанесли на график и теперь давайте посмотрим что произойдет когда сработает либо стоп либо профит обратите внимание стоп у нас стоит с отрицательным проскальзыванием это значит что при достижении уровня стопа он не сразу сработает а выставиться в виде лимитки в стакан. Давайте посмотрим как все это происходит. Именно отрицательный отступ лимитки позволяет в данном режиме бороться с проскальзыванием. Давайте посмотрим как все это происходит. Вы видите сработал стоп, но робот не сразу покрыл позицию, а выставил ее в виде лимитки, которую вы видите на графике. И при этом соответственно робот этот уровень подкрасил желтым. Вот видите, что один уровень стопа сработал и окрашен он сейчас в таблице в желтый цвет. Но при этом обратите внимание, что произошло. Стоп сработал там, где у нас нарисована красная линия 57270. Но реально лимитка выставилась на 10 шагов лучше. И стоп сработал не там, где он был установлен, а по гораздо лучшей цене. И вот это именно тот режим, который позволяет избегать проскальзывания. Теперь давайте подведем итоги за счет чего робот может улучшить результаты вашей торговли. Самое главное предназначение данного робота, это помочь вам избежать технических ошибок, которые все равно случаются даже у опытных участников биржевого рынка. Несомненно, что скорость выставления заявок просто фантастическая, и в ручном режиме вы не сможете выставлять каскады профитов, выставлять многоуровневые стопы, вы обязательно ошибетесь и будете или будете делать это достаточно медленно. Робот позволит вам сохранять полученную прибыль, и контролирует свои риски. Возможность работы с виртуальными стопами позволяет вам прятать свои стопы от охотников за стопами. Специальные настройки в некоторых случаях помогут вам избежать проскальзывания при торговле, что особенно важно при работе с неликвидными инструментами. Робот выполнит за вас всю рутинную работу и вы сможете анализировать и больше внимания уделять именно анализу графиков текущей биржевой ситуации, а не заниматься технической работой. Какие дополнительные бонусы при заказе данного робота? Дополнительно вы получаете купон на скидку 1000 рублей при последующем заказе, бесплатный видеокурс с грамотным выставлением стопов и техническую помощь специалистов. Мы гарантируем, что для любого брокера и любой версии терминал Quick мы запустим и настроим вашего робота на боевую торговлю. Спасибо вам за внимание.